Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Близнецы на октябрь месяц. Уже октябрь, дорогие друзья, скоро Новый год, незаметно а, подкрался. Я хочу, конечно, поблагодарить за сентябрь Елену Игоревну, Анну Александровну, Эдуарда Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну. За ваши доматы, за ваши поздравления, за ваши... Всех благодарю за лайки, за комментарии. От всей души очень было приятно. У меня такой день рождения впервые был, что только людей да, откликнулось. И ну, это дорогого стоит. Прямо мне подняли дух мой. Благодарю вас, дорогие друзья. Так давайте, давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие близнецы, что вас ожидает в октябре. Первая карта задач. Шестерка чаш. Карта приятных каких-то встреч с прошлым, каких-то воспоминаний. Может быть, вы будете встречаться там с братьями и сестрами, которых давно не видели. Или вы будете с одноклассниками, одногруппниками встречаться. Да? Это приятные эмоции. Вы можете получить подарки, вы можете получить какие-то премии, что-то, что порадует ваше сердце, и это как бы вот такой оголосок откуда-то из прошлого. Может быть, новости да, от каких-то друзей. Это так, также карта детей, возможно, дети вас порадуют какими-то достижениями, какими-то а, еще сентябрь, да, то есть октябрь уже, а, может быть, какими-то уже грамотами, а может быть, оценками, а может быть, там похвалой какой-то от учителей, да, от преподавателей. Или, может быть, это спортивное достижение. Карта очень приятная, и как задача, эта карта говорит, что если у тебя есть проблема, то загляни в прошлое, да, откуда что-то что началось. И, или подумай, с кем-то там давно, может быть, не общался, да, может быть, нужно кого-то вспомнить, да, кому-то уделить внимание. И карта говорит, что опирайся в этом месяце на свой прошлый опыт, да, вот, вот то, что ты уже получил как бы, от жизни, как опыт, в этом месяце это тебе очень может пригодиться. Давайте посмотрим по событиям, по шкупкам. Купков, вам идет какое-то предложение, достаточно хорошее предложение, да, оно имеет не просто такое, да, что вот чаша, видите, у нас рыбка, оно что-то вам несет для вас положительное, позитивное. Рассматривайте все предложения, оценивайте их, конечно, продумывайте, но обязательно рассматривайте, что-то есть в этом важное для вас дельное. Также это вопросы могут быть для кого-то, это вопросы детей, что-то будет важно у детей происходить, какие-то новости, вот как раз старта детей да, выпала на задачи. Обратите внимание, уделите внимание детям, как они начали вот этот учебный год, что у них происходит, больше с ними говорите, задавайте им вопросы, спрашивайте, да что и как у них. Ну и самое, конечно, такое обычное значение этой карта это новости, это информация, это какие-то звонки, письма, события, которые несут что-то приятное для вас. Если вы одиноки, то эта карта может означать человека, который появится, в вашем окружении, который будет а, оказывать вам знаки внимания. Но это только для одиноких, конечно. Это а, Если вы женаты, замужем, для вас это новости и а, какие-то а звонки, письма и встречи. Переговоры, может быть, да, для кого-то предложения. Давайте посмотрим вторую карту. Дамы Жизлов. Карта старшей женщины, начальницы, матери кто-то будет решать вопросы своих родителей, может быть нужна помощь маме, решать ее какие-то задачи. У кого-то это будет разговор с начальством, обсуждение чего-то, да. у кого-то это возможность подняться на одну ступень по должностной лестнице, по карьерной лестнице. Возможно как раз предложение вам о работе, о какой-то должности, да, о каких-то новых возможностей. У кого-то это контакт именно с государственными какими-то чиновниками или чиновницами, да, когда Нужно что-то порешать, получить какие-то справки, документы, обговорить какие-то вопросы, да, принять какие-то решения. Но вообще основная задача, то есть значение этой карты, это, конечно, карьера, это работа. Здесь можно продвинуться очень хорошо. Возможно, используя какие-то старые связи, старых друзей, родственников, кого-то из прошлого. Если мы говорим о ситуациях по этой карте, то ситуации в этом месте будут, когда нужно проявить свою силу воли, власть, решительность. Иногда заботу, да, вот то, что мы говорили о детях. Uh, успех придет благодаря сотрудничеству с женщинами, да, или с начальницами, или uh, сотрудничеству со своими родными, старшими по женской линии. И карта означает, что если у вас есть допустим, бизнес, какое-то свое дело, он будет успешно развиваться, это успех для работы. Uh, совет по этой карте – нужно ярко проявить себя, будь независимым или независимой. Uh, сами определяйте свои цели, принимайте решения, демонстрируйте уверенность в себе и оптимизм, и тогда в карьере у вас как раз будет рост. Давайте пойдем дальше и посмотрим третью карту. Двойка мечей, внутреннее какое-то напряжение, да. А, может быть, как раз вот это предложение придет, и вы будете думать, да, решать, взвешивать, надо мне принимать это предложение или не надо. Нужно мне так поступать, как меня направляют, или не нужно. И человек здесь, видите, он уединяется, размышляет, взвешивает, да, и он как бы отворачивается от внешнего мира, от эмоций, он старается это все логически продумать. А, и вот карта, если королева дам жезлов говорил о том, что нужно принимать самостоятельное решение, вот здесь эта карта как раз и говорит, что не слушай никого, да. А, послушай свое сердце, прими решение, прочитав все разумно, подойдя к этому именно логически как-то, да, просчитай прямо все. А, ну вот она дает, конечно, внутреннее какое-то напряжение из-за того, что нужно что-то решить, да, из-за этого может быть какие-то сомнения, может быть какая-то нерешительность, а для того, чтобы пойти повыше по карьерной лестнице, чтобы успехов в работе добиться, именно нужно быть уверенным, проявить себя уверенным. Поэтому если вы будете думать, то думайте наедине, не показывайте свою нерешительность кому-то, а, просто скажите, что да, мне надо подумать, но э, взвесив все, да, при, нужно принять решение. Вот по этой карте может наступить какой-то ступор, если вы не примете решение. Пока вы будете сомневаться, ничего дальше происходить не будет. Здесь важно оценить ситуацию, убрать эмоции и э, принять решение. Э, если, допустим, у вас какие-то конфликты, если кто-то там на вас наезжает или что-то от вас требует, советую карту уходить от конфликта. Э, карта еще говорит о том, что у вас не одно, конечно, там у вас несколько вариантов решения, и каждое нужно будет взвесить, оценить, для кого-то эта карта может говорить о том, что, может быть, вы найдете вторую работу или подработку и будете одинаково работать на двух работах, два источника дохода. У кого-то это будет временная такая остановка в работе. Допустим, сделали вам предложение по работе, да, ну, предложили должность какую-то, и дали вам там месяц или две недели для того, чтобы вы подумали. И вы будете вот это время именно думать. Может быть, переговариваться, приговоры какие-то вести. Но карта говорит, не торопитесь, время у вас есть, прислушайтесь вот к себе как раз, да, успокойте свои эмоции, и примите правильное решение. А, Но ну, если есть возможность что-то совместить, да, как вы два варианта, то может быть и имеет смысл над этим подумать. Давайте посмотрим теперь а, по работе. Ну да, вот здесь тоже видите переживания. Что вы переживаете, не спите ночами. Из-за этого, если предложение, не надо. А, карта вам говорила, что вы примете правильное решение, да. А, не надо здесь переживать, надо спокойно просто все обдумать и а, принять решение. Для кого-то, конечно, эта карта может говорить о том, что вы устали на работе, да, и переживаете, может, спать, не можете или у вас ночная работа, да, и вы из-за этого, ну, не спите, что тяжело вам. А у кого-то может быть психологическое такое тяжелое состояние, что вы устали просто ходить на работу, да, не от самой, ну, как сказать, хочется каких-то изменений, хочется чего-то нового, да, потому что близнецы любят перемены, любят движение, а если все по-старому, то для, для близнецов это как смерть, а, как вот усталость от того, что одно и то же, одно и то же. Может быть вот в этом плане, да, тяжело. И карта еще говорит о том, что может, по этой карте чаще всего человек неадекватно оценивает ситуацию. В смысле он преувеличивает э, трудности, преувеличивает сложности, преувеличивает свое состояние, что вот мне прям тяжело-тяжело, на самом деле может быть и не так тяжело. Просто это психологическое состояние да, и физически тоже потом начинает проявляться. Поэтому по этой карте э, не нужно переживать, э, нужно э, просто работать. Если какие-то вам предложения сделали, подумать. у вас время будет. Давайте еще одну карту выкинем. Восьмерка чаш действительно у вас грядет что-то новое, вам чего-то не хватает на этой работе, или вы устали настолько, что вы хотите куда-то идти, и какие-то шаги в этом направлении будут, будете делать. Может быть, новое направление хотите взять, или вам предложат новое направление на старом месте работы, или вообще новую работу да, захотите, или по зарплате там будете вопросы решать, чтобы повысили вам зарплату, да, на другую ставку переходить. В общем, какие-то изменения будут. Если вы ищете работу, то вам нужно изменить... Сферу, либо круг э, поиска, да, где вы ищете э, какое-то новое искать направление, новых каких-то людей, э, в новом каком-то месте искать, на новой какой-то площадке, может быть, да, всегда искали на Авито, а теперь, может быть, надо на ХХРУ или работа РаботАРУ или там, на каких-то других площадках поискать, или через других людей. Ну вот если кризис, э, вы будете искать выход и делать какие-то шаги. Давайте посмотрим по семье, по работе. Дам пентакли, если вы мужчина, это ваша жена, добрая, хорошая, бережливая, правильно все распределяющая, заботящаяся. Если вы женщина, то эта карта может указывать на вас, и она говорит, что вы будете заниматься семьей, у вас все хорошо, замечательно получается. Да, может надо будет где-то поэкономить, где-то что-то, но вы это умеете, у вас это хорошо получится. Окружайте заботой своих близких, любимых, и в семье все будет хорошо. Давайте теперь посмотрим колоду Трансерфинг реальности, которая говорит о том, как мы можем изменить свою реальность, меняя свое мировоззрение. Итак, для вас выпала шестерка души, безусловная любовь. Какая интересная карта. Не помню, когда она у нас выпадала вообще или нет. Безусловная любовь – это любовь без претензий. И это является единственным шансом вызвать ответное чувство. Если вас кто-то любит, и вы, и вы любите человека, то это просто чудо. И умейте это ценить, умейте помнить об этом. Да? Мы часто привыкаем, если мы, вот, допустим, в семье люди живут, любят друг друга. И просто привыкают и воспринимают семейную жизнь как ну, само собой разумеющийся. Само название карты, да, безусловно, любовь, оно говорит о том, что, безусловно, любить, это значит не предъявлять никаких требований, претензий, не, как сказать, не стараться обладать, да, человеком, не вступать в отношении зависимости, что я люблю, значит, человек меня должен тоже обязательно любить, в смысле, просто любить, не требуя ничего взамен. Вот такая интересная карта. Ну и ценить то, что вы имеете, если у вас сейчас на данный момент есть любовь, просто вспомните, что это не каждый имеет. И что вам просто повезло, что это чудо, и а, цените это, наслаждайтесь этим, и дарите друг другу радость. Итак, дорогие друзья, дорогие близнецы, задача у вас, да, опираясь на прошлый опыт, на людей из прошлого, да, принимать какие-то решения, доверять миру, доверять, может быть, вот своему опыту прошлому. К вам по ситуациям будет приходить какие-то предложения, известия или вопросы детей. Может быть, нужно решить вопросы матери или с начальством. И вообще, очень хорошая миссия для продвижения по карьере. Но, когда вам сделают предложение, вам дадут, видимо, время подумать, взвесить все, да, или вы сами будете думать. И надо принять решение. Вы будете думать на эту тему, переживать, и выберите новый путь. Если вы ищете работу, то ищите в новых местах. В доме, в семье карта. Дама Пентакли, она как раз отвечает за семью, за жену и говорит, что там все благополучно. Но вот э, карта, э, которая говорила вот о любви последняя у нас, на да, трансерфинг реальности, она говорила о том, что вот вы это имеете, и это надо ценить, надо э, дарить внимание, надо устраивать свидания, нужно дарить подарки, да, чтобы это поддерживать, чтобы это не становилось такой обыденностью. Да? И карта транссерфинга говорит, что если вы хотите изменить э, что-то в жизни, да, э, вы должны действовать вот как э, здесь советуется, безусловно, любовь, давать что-то миру, да. Э, если есть какая-то любовь, ценить ее, не какая-то вообще, а если есть любовь взаимная, то ценить эту любовь. Тогда мир начнет вокруг вас меняться в лучшую сторону. Итак, дорогие близнецы, шикарный расклад, карьерные хорошие возможности, предложения какие-то идут вам, да, принимайте решение не переживайте, примите именно то решение, которое нужно, опирайтесь на свой опыт, а я желаю вам удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, как вам отвлекается расклад, и до новых встреч, до свидания.